Я надеялся, что это никогда со мной не случится. Думал, надеялся, но оно все таки случилось, и обратно пути нет. Всем привет, друзья, и вот почему я сегодня такой печальный, может, немножечко злой. А вот сейчас я вам расскажу, почему я. Недавно как-то захожу я на YouTube, на главную, загружаю, как обычно, видосики... Редко, конечно, но метко. Выкладываю я, захожу, проверяю там менеджеры видео, если монетизации нету, и тут мне приходит сообщение от YouTube, что якобы 20 февраля они что-то там поменяли, что-то там все придумали, и в общем-то меня отключат от партнерской программы. То есть, я теперь не смогу зарабатывать деньги на своих видосиках. Меня полностью отключат 20 февраля. Так вот, чтобы обратно вернуться вот партнерку Google Adsense и в ту партнерку, которой вы прикреплены, там у меня, например, там скалила по кого-то Air, то есть нужно пройти, нужно подходить по следующим критериям: это количество подписчиков на вашем канале должно быть тысяча, а тысячи и больше, то есть и количество просмотрен, как это бы сказать, так Просмотренных... Да, просмотренных часов на вашем канале за последний год должно быть около 4000 часов. К сожалению, я до этой цифры очень далеко. Мне до нее добираться. До, до этой цифры, в общем-то, мне очень далеко. Я-то вот посчитал, я даже и до 1000 не дохожу. То есть, мне за месяц набрать три 3000 с копейками часов просмотров к сожалению не получится и поэтому да вот такая вот печальная новость не будет партнерки а значит не будет рекламы не будет денег ну а youtube опять же таки якобы вот как всегда что уверяет нас что все все деньги будут выпущены за рекламу то есть типа вы уйдете не без денег будем надеяться что так она и будет но это плохо, что YouTube не поддерживает э, начинающих блогеров, тех, у кого мало подписчиков, то есть это очень плохо, мне кажется, к сожалению. Но YouTube, YouTube все равно на проблем блогеров, их больше интересуют рекламодатели, ко от которых они, собственно, и живут, за счет которых, за счет их рекламы, показов. То есть YouTube полностью, окончательно забил на каналы, с маленькими количествами подписчиков, просмотров, лайков, то есть мой канал таковым и является. Если раньше было как-то в партнерку вступить проще, то сейчас это будет намного труднее. Так что вот так, какие вот дела. YouTube катится все больше и больше в дно. Я думал, меня это никогда не коснется. Для меня было все нормально, все хорошо. Но нет, все-таки YouTube не обошел и меня в стороне. Взял просто и исключил от партнёрки. Так что, ребята, э, теперь в некоторых видосиках у меня будет больше рекламы. Так как э, от партнёрки отсоединился. Поэтому, если вам интересно, захотите заказать мне рекламу, то переходите по ссылкам в описании. Там вы узнаете больше информации, как и что. Так что, ребята, вот такие его вот дела. Не очень-то и хорошие. Я не знаю, что я буду делать вообще в такой ситуации. Придется как-то что-то придумывать. Ну, это нереально за месяц набрать еще 3000 часов просмотров. Это надо выпускать видеоролики, которые бы набирали по несколько тысяч просмотров, и чтобы видео длилось где-то более 20 минут то, то, только тогда. И то, есть будет таких видео штук 10 по 20 минут, и которые хотя бы было бы, ну, просмотров 50 тысяч. К сожалению, я... Такую цифру набрать не могу, потому что я не знаю, какое видео может набрать столько просмотров, какое нет. Поэтому это будет очень трудно. Но как только я наберу это число, 4000 часов, я снова обращусь в партнерку Google Adsense, чтобы они снова включили мне монетизацию, и тогда все будет прекрасно. Многие каналы просто перестанут выпускать видеоролики, так как нету какой-либо хотя бы малейшей стимуляции вкладывать усилия в видосики, монтаж, то есть смысловая задумка. И печально, что молодые дарования, которые, может быть, добились бы чего-то, просто перестанут снимать видео, просто опустят руки. Просто из-за того, что YouTube решил, что их канал просто никому не нужен, что он малоперспективный что в нем лучше не показывать рекламу, не впускать в партнерские программы всякие, так что все плохо, очень плохо. Но я надеюсь, YouTube как-то пересмотрит это решение, почувствует, что вот они теряют просмотры, потому что сколько таких вот маленьких каналов от, тысяч... от тысячи подписчиков, таких же ж, миллион каналов. Если на каждом вот таком вот канале, допустим, допустим, выпустил парень какой-нибудь, или девушка, неважно, видео, оно набрало, допустим, 300 просмотров, 300. Такая цифра. удаленная. То есть, 300 просмотров. И вот за эти 300 просмотров, допустим, 5-6 раз показали рекламу. Допустим, ну, 2 человека кликнуло. И сколько таких каналов? Тысячных. Их миллион. Как только YouTube почувствует, что... Он теряет просмотры, клики и деньги. Они, я думаю, пересмотрят свое решение о вот такой вот своей политике. И думаю, скоро снова они как-то смягчат требования вступления в партнерку. Ну хотя бы тысячи часов. тысячи часов это много. Не у, прос... Не у многих каналов, у которых, допустим, те же 10 тысяч подписчиков, у них такой Как.. Таких просмотров, таких часов просто нет. И им придется как-то выкручиваться, как-то жить дальше. Я, естественно, сдаваться не буду. Буду дальше развиваться. Дальше радовать вас своими крутыми видосиками. Всякими. Тем более я купил себе уже штатив. Два. Аж целых два штатива. Кстати, я делал на них обзор, кто не посмотрел, советую вам посмотреть, перейти по ссылочке в описании, так как штативы это очень интересная тема. Я сам в неё вник, потом много видосиков, обзорчиков смотрел, думал, какой же выбрать, какой же выбрать, вот выбрал два, остановился на них и протестировал их, поэтому посмотрите, если вы тоже хотите купить себе штатив, если вы тоже начинающий блогер. Но я уже считаю себя не начинающим блогером, а таким средним. Вроде бы не профессионал, но вроде бы уже не новичок, такой, знаете, любитель. Так как мой канал уже достаточно долгое время на Ютубе находится, около двух лет. В принципе, это нормальный срок, я вам скажу. Очень достаточно даже. Но, к сожалению, за два года мой Канал, в принципе, не сильно вырос. Но хотя, как сказать, вот сейчас, в последнее время, за январь, уже подписчиков 30-40 подписалось нами. Причем, последние две недели э, число подписчиков увеличивалось на 2 подписчика в день. То есть, каждый день по два, по три подписчика ко мне подписывались. И, кстати, ни одного не отписывалось. Это очень даже хороший, я бы сказал, показатель. И после того, как у меня вот 1070 было подписчиков, то следит за моей статистикой, то вот знает, что вот 1070 было долго. Отписывались, потом опять подписывались. А потом что-то так раз-раз-раз-раз-раз. И за две недели набралось достаточно солидное количество подписчиков. Я очень рад. Спасибо всем тем, кто подписывается на меня до сих пор смотрит меня, до сих пор вот слушает это видео разговорное. Мне кажется, я уже давно таких видосиков не снимал разговорных. Это достаточно очень интересно, но, к сожалению, в качестве обработки это тяжело. Но буду стараться делать, если вам понравится такой формат видео разговорное, то я буду стараться снимать его почаще. Если вам, конечно, интересно, почему бы не снимать такой вот формат, не, он сам, самому интересен, но, к сожалению, нет у меня времени, чтобы вот все это снимать, записывать. То есть когда удается, тогда и получается. Вот сейчас время есть как раз. И вот получилось такой вот ролик записать на тему Ютуба. Его просто беспощадности по отношению к маленьким каналам. Теперь. С мнениями маленьких каналов больше никто не считается. Но мы еще покажем Ютубу, кто здесь задает ритм, так сказать, Ютуба. И надо стараться подняться, вырасти из тысячи подписчиков. Я надеюсь, что у меня это получится. Следующая моя цель это 5000 подписчиков. Это, конечно, будет, думаю, очень тяжело. Потому что сейчас стало модно очень заводить свой канал, вести его. А, а еще и модно накручивать там себе всякие лайки, подписки, репосты. В общем-то, ребята, очень плохо, что YouTube так плохо относится к нам, к молодым, как, блин, не молодым, а маленьким каналам с маленькими количествами подписчиков. И просмотров это очень плохо надеюсь youtube как-то исправится и все наладится на то как было раньше раньше было все намного проще чем сейчас поэтому я надеюсь верхушка ютуба пересмотрит свое решение Наверное, нужно несколько раз я об этом в этом видео говорил много раз так что ребятки вот так, на такой грустной ноте я заканчиваю свое разговорное видео так что, надеюсь, все уладится, все будет хорошо. Главное, не сдаваться, ребята, не сдаваться, идти дальше, расти, наперекор всем бедам, всем вот таким вот поступкам Ютуба. Так что, ребятки, всем спасибо за просмотр этого видеоролика. Если вы не подписаны на мой канал, то подпишитесь, пожалуйста. Я много не прошу. Поставьте лайк этому видосику. Можете даже поделиться с друзьями. Те, которые вот, не снимают видосики, но им интересно, что вообще творит YouTube. Какие баги. Вот можете этим видосиком поделиться с ними, чтобы они были проинформированы и знали, что... Эх, лучше бы я пока канал заводить не буду. То есть, чтобы были проинформированы. А я с вами прощаюсь. До следующих крутых видосиков с моего канала. Всем пока, ребята.